Не, но эти двое прямо вверх так и скачут, так и скачут. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Сегодня заработок криптовалюты без вложений. Сегодня мы не будем говорить о биткоине. О биткоине у меня есть много роликов, где можно зарабатывать бесплатно. Да? Сегодня мы поговорим об Этериуме. Посмотрите, 260 долларов почти. Вчера даже больше стоил он. Вот, То есть за последние полтора месяца где-то в пять раз вырос Этериум. Это намного больше, чем вырос Биткоин. Биткоин примерно в два раза вырос э, с лишним. да. Вот. Ну и собственно, где его собирать и имеет ли смысл? Я думаю, имеет ли смысл. Также когда-то Биткоин, мы не знали, что такое, для чего это нужно. Если посчитать об Этериуме, эта штука намного круче, чем Биткоин. Это действительно... Будет серьезная вещь, вернее уже она есть Это и децентрализованный интернет, это есть Ethereum, это и приложения разные, это и валюта, то есть много-много чего Так, ну давайте начинать, где хранить Ethereum? Я, например, использую Coinbase, кошелек, у кого его нету, пожалуйста, ссылочку оставлю для регистрации на этот кошелек под этим видео Здесь мы можем хранить биткоины, Ethereum, и лоткоины, ну и евро Также покупать здесь валюту в нем можно так, давайте, собственно, переходим на сайт. Выглядит он так. Вы переходите по ссылочке. И что нужно сделать? Все здесь понятно, да? Либо Sign Up вы нажимаете, либо здесь вот зарегистрироваться. Попадаете на такую страничку. Ваше имя, фамилия, ваш адрес электронной почты. Еще раз адрес электронной почты. Здесь вы вносите, вносите ваш username, то есть логин, да, имя пользователя. Пароль, еще раз пароль. Все обязательно записывайте себе в блокнотик. Здесь вы нажимаете вот птичку что вы согласны со слоями и проходите капчу нажимаете зарегистрироваться на вашу почту приходит сообщение где вы его естественно подтверждаете и опять же по ссылочке переходите на этот сайт дальше чтобы зайти в него нажимаете логин здесь все понятно да здесь пишите ваш логин username ваш пароль ну и потом вы естественно входите у вас выбросится то есть сохранить настройки да, сохранить ваш пароль вы его сохраняете будет бежать такая вот полосочка сейчас мы будем с вами все это проходить вот есть тонкости сразу я был не допетрил как что работает вот но потом то есть сразу вот мы попадаем в кабинет. Здесь вот у меня 177,5 сабо. Здесь интересная вещь, оно здесь в сабу пересчитывается. Сколько это сабо? Смотрите, один сабо это 100 маленьких этериумиков, то есть э, сатоши этериума, да, 100 сатоши. То есть один этериум равняется 1 миллиону э, сабо, сатоши. Вот, то есть нужно 100 миллионов, мы знаем, да, ну и здесь дается в сабо. Что нужно дальше делать? Нажимаем вот здесь сюда Surf ADS. Вот, дальше нужно пройти вот эту капчу, что у нас тут дороги, мы выбираем все дороги, ведут в Рим, подтвердить и нажимаем вот здесь, да, все, Сейчас смотрим, вот она наша реклама, но у вас будет так вот крутиться, то есть вы будете думать, а что так, куда-то нажимать, да, для тех, кто не досмотрит это видео до конца, будет проблема. Что нужно сделать? Нужно нажать вот на эту вот полосу, мы на нее нажимаем, открывается дополнительное окно браузера, и сейчас смотрим, будет, вот реклама нам первая показывается, она это есть бесплатная, но это для чтобы для того, чтобы войти на этот сайт, да, есть разные рекламные буксы, тоже, в принципе, так они используются. Пока одну рекламу бесплатно не просмотришь, ничего не будет. Ну, не страшно. Так, смотрите, ну, весь принцип, полосочка заполняется, сейчас вы вот эти Этериумики, да, и нужно развернуть в обратную сторону. Мы нажимаем, все, птичка, закрываем окно браузера, и уже видим, вот эта реклама у нас, она активно стала, да. Ее здесь немного просматривать, ее можно только один раз в день Что нужно делать? Нажимаем вот на вот этот черный, например И та же самая фишка То есть бежит вот эта полосочка, она достаточно медленно продвигается Пока я, наверное, поставлю на паузу, чтобы не тянуть резину Так, ну вот, дело подходит к концу сейчас тоже э, значок этериума выбросится вот здесь мы его опять же переворачиваем ну и всю так рекламу мы делаем собираем видите как немножко медленновато она так идет то есть здесь можно посмотреть какую-то рекламу обаму снова рекламу вот выбрасывается нам такое дело опять же мы переворачиваем и э, сейчас вот видно должна показаться птичка медленно конечно здесь реклама работает сайт новый довольно таки вот видно да все мы закрываем окно этого браузера и видим здесь уже у нас вот стало сереньким да ну, и, в принципе дальше так всю мы заработали значит сколько эта реклама на 7 сабо 7 сабо это 700 сатоши Ethereum. то есть 700 700 700 здесь вот видите по 4 сабо это по, значит по 400 идет вот, по полторы, это по 150, и 0.7, это по 70 сатоши. Э -э, вывод здесь от 350 тысяч. Вывод, конечно, сильный. Заходим вот в аккаунт. Здесь вы уже сами можете понажимать кнопочки, ничего здесь сложного нету, Ребят, так вот, аккаунт суммари можно посмотреть, да. Э -э, все здесь. Здесь ваша реферальная программа, вы увидите можно в принципе зайти там на 40 процентная если вы будете добавлять еще покупать за 30 сабо то есть на 60 дней то есть 80 процентов реферальная программа здесь вы все почитаете естественно вот кнопочек разных здесь ваша сальдо все здесь все есть что то дальше настройки не, не мне вам объяснять да прямые приглашенные ваши директора рефералс то есть здесь вы все все возьмете вот ну, в принципе все все просто на кошелечек так депозит ордер history с withdraw это понятно да мы нажимаем на withdraw то есть чтобы вывести денежки и вот она нам здесь показывает от 0 .0035, то есть это 350 тысяч этериумов нужно, либо это 3500 сабов, чтобы выводить денежки, вот, ну, здесь все будет, номер кошелечка, куда в настроечках сюда вот вставляете, персонал сеттинг, то есть здесь все, все есть, да, этериум адрес, то есть все сохраняете, подтверждаете. Вот. Здесь все просто Ну, надеюсь, что рекламы здесь будет побольше Потому что пока что еще, конечно, это совсем не, не, не реклама да. То есть, очень-очень мало ее Ну, ладно, надеюсь, это видео было вам полезно Если полезно, если вы любители Этериума Я биткоином и Этериум вообще восхищаюсь Биткоином, потому как это первая децентрализованная валюта а Этериум это вообще супер и пупер, потому что это децентрализованный интернет, никому не принадлежащий. Да? Ну и все остальное. Если я что-то говорю не так, можете поправлять меня в комментариях. С вами был Алекс Бендесидо. Зарабатывайте Этериум. До новых встреч, до новых видео. Всем пока.